Сорт томата буратино сорт получил свое название из-за вот такого вот длинного носика на оранжевой сливке очень оригинальной формы плоды это среднеранний очень урожайный сорт растение высотой до полутора метров может вырастать и до метра восьмидесяти требует посынкования и подвязки взвесим примерно в среднем плод у нас весит 100 грамм, но бывают плоды, особенно на первых кистях, до 250 грамм. Разрежем, посмотрим, какой внутри, вот такая вот оранжевая внутри мякоть, очень сочная, три камеры у томата. На вкус этот томат сладковатый. Подходит для выращивания в открытом грунте и в теплице. Назначение у него и салатное, и также можно делать различные соусы из этого сорта.